Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня у нас такая вот себе болталка. Вот, я снимала, в общем, видео, как я вязала с натуральной рафией. Я просто обещала вам рассказать. Вот сейчас я попытаюсь вам рассказать 7 кругов ада. Я прошла, конечно, с этой рафией. Вот здесь у меня просто съемки того видео, которое я. Ну, вот так вот момента не снимала. Сейчас я показываю эту рафию. Она какая-то натуральная рафия. Это то, что я нашла изначально, вот, которая мне понравилась по цене. 50 граммов вот, стоило оно там недорого. Вот, ну, вот, такой естественный натуральный цвет. Я же думала, что раз-два сумку свяжу. Это было перед отпуском, вот, все, что я нашла. Я заказала эту рафию, довольно, вот посмотрите, как она выглядит. Это, кто не видел натуральная рафия, ну, это, если точно переводить, это лыка, да, это лыка, из него, я так понимаю, делали раньше лапти, вот. Ну, а Вика решила панамку и сумку, ну, это цирк, ну, в общем, я намучилась, девчонки, если бы вы знали, как я намучилась, пока я ее вязала. Во-первых, это вот такие вот куски, жесткие. У меня руки как от кошки были поцарапаны все это время. Ну, ну мне хотелось сумку и, и, и панамку. Я в конце видео я вам покажу. Ну вот видите, она выглядит, в принципе-то как и это, как и бумажная, но вот только. Вопрос в том, что это она как-то, я не знаю, как ее делать, я не нашла нигде ни статей, ни как бы объяснения, как с ней работать. Вообще нигде никакой информации, вот правда. И не сначала, а потом вот сейчас у меня здесь как бы... Я буду показывать, я ее начала разутюживать, но это было не сначала. Вот сначала у меня ободраны были все руки, я... это так медленно это вязание шло. Я наверное неделю вязала по вечерам сумку, вот ушатала свой утюг, видите, я его, ну короче угробила я свой утюжок вот этот вот, после вот этой сумки. Вот. Я ее разутюживала очень так тщательно, видите, пока она связана, вот таким где-то метр длина этой рафии была, и вот она связана была в такие пучки, которые я вот видите не, не сначала я их разутюживала, а потом начинала газать, вот разутюжила на стул положила и по ниточке разной толщины эти в общем волокна эти пряди или нити, ну, как их назвать, я не знаю, ну, в общем, в общем, это было мучение, ободранные в круг руки, как после кошки, такое впечатление было, что у меня 15 котят дома, и я вот с ними играюсь, вот, больно невероятно, тяжело, не, вот видите, в конце там видно вот такая вот, эта нить в такие канатики превращалась, то есть если она начиналась нитью, как, как будто бы вот эта бумажная рафия, то потом она сужалась и превращалась в эти в такие канатики, которые для меня были жесткими неимоверно. Но я же говорю, все-таки мне нужно было сделать эту сумку. Вот пробовала я и в два сложения ее сложить и пробовала я ее и, и и так вот она у меня как бы разутюжена. Да, вот уже начато. Вот смотрите, сумку я вязала. Кстати, модель такая прикольная этой сумочки у меня получилась и простенькая. Можете ее вам связать, как думаете. Сейчас вы в конце увидите саму модель. Она интересная. У меня как раз вот этот моток, который я собиралась, рюкзак, который я решила, что я его все-таки делать не буду. Вот этот от Кучинели. Возможно, я его буду делать, если найду пряжу, вот эту, которая шнуром, но однозначно не буду делать из рафии. Не нравится она мне, вот эта бумажная рафия турецкая. Плохого она качества. Вот так вот, видите, я брала эти волокна и вязала. Вот сейчас у меня просто сумка уже как бы основа связана. Здесь я разделяю на переднюю и заднюю деталь. И вот вижу, девчонки, вы не представляете, насколько это тяжело и как это, вообще-то, в принципе-то это я такая слабая, вот руки у меня такие, ну, не развитые, как бы, для физического, вот, что есть, то есть, не развиты для физической работы, поэтому мне было тяжело, но и все равно. Все равно тяжело. Это я уже чуть-чуть приспособилась, привыкла, потому что вот сколько, видите, я связала. Ниточки торчат, девчонки, невозможно их спрятать. Я думала, я ее намочу, на она разбухнет, и я смогу эти ниточки куда-то продеть, одеть. Ну, по итогу, вот увидите, у меня ничего не получилось. Вот. Ни вот эта разутюшка, ни намачивание. Ну, в общем, ничего, толку толку никакого. Вот, может, кто-то знает, что из нее делают. Кроме того, что ее используют как декорацию, как то, как бы, э, в коробочке. В коробочке ее кладут. Вот в подарочные коробки, да, это я нашла. И здесь я видела, конечно, в Чехии ее используют для подарков, для вот этих вот коробок, ну, для заполнения коробок, да, там мыло ручной работы положить, либо, я не знаю, вот это я встречала. И еще, что я нашла, что из нее делают, вот эта вся информация, может я, вообще, если честно, вот информация, я вам скажу, когда я нахожусь на Украине, то, там поисковик мне выдает совсем другую информацию, чем здесь, когда я нахожусь в Чехии. Вот правда. Не знаю почему. Наверное, от локации эта информация. Может, если бы я в другой стране где-то была, где использую широко ну, эту рафию для вязания, то я бы, может быть, информацию нашла. Не знаю, это мое предположение. Ну, в общем, то, что, то, что я нашла, в принципе, я ничего не нашла. Я нашла только мочалки, как вязать из этой рафии, и все. А как ее обрабатывать, нигде в интернете я не нашла никакого ни в ютубе, ни в написанном формате, нигде информации не было. Вот, поэтому я вот так методом научного тыка я просто. Пробовала, что с ней, вот образец я связала, вот утюжить пробовала, потом образец я намочила, она маленько разбухла, поэтому у меня появилась надежда, что все-таки я что-то из нее сделаю. Ну, ну нормальное такое я все-таки сделаю, как бы у меня получится, но по итогу, по итогу у меня в финале ничего не получилось. Я, конечно же... Э осталось там у меня остатки небольшие, вот думаю, что вот эту сумку все-таки я потом перевяжу на мочалке потому что идея вязания мочалок мне, конечно же, нравится, потому что она натуральная мочалка, и я почитала по свойствам, ну, то, что, то, что я нашла в интернете про мочалку из натуральной рафии то мне понравилась информация, она обладает эта мочалка очень такими полезными свойствами. Поэтому из остатков я мочалки обязательно свяжу. Вот видите, вот сколько кусочков мне приходится соединять. Вот. И вот эти э, дрючки торчат, потому что их невозможно нереально не связать, не продеть. Вот, кстати, я уже говорила, рассказывала про эту рафию. Мне там зрительница писала, что оставить как декорацию. Девчонки, их слишком много здесь было, этих дрючков, поэтому как декорацию был не вариант оставить. Вот. Только вот так вот соединять. Я вот, честно говоря, я, я думала, что... Я надеялась, да, что если я намочу и обрезаю это все дело, оно потом в разбухшее это волокно оно потом спрячется. Вот. Ну, не тут-то было. Не так все это просто, как мне кажется. Казалось, да. Поэтому... получалось ее я вам скажу утюжить как бы и саму сумку потом вот сейчас я просто могу в сравнении сказать с этой бумажной рафией эту турецкого вот этого качества девчонки это просто нереальная г вот правда я не постажусь этого слова то, что, кстати, писали девчонки очень много советов по поводу рафии, так что первое видео, первая часть сумки обязательно э, почитайте, потому что очень много полезной информации под видео в комментариях. Вот пробовала я ее, пока еще не мочила сумку, но придется мне ее как-то обрабатывать. Я так предполагаю мочить, я буду и придавать форму. Этой бумажной рафии я имею в виду. Сейчас говорю о нашей сумке. Раз мы же уже углубились в эту тему, тему рафии, давайте уже ее закончим. вот. Но скорее всего, что это будет мой последний опыт. Не хочу я с ней работать. Мне нравится. Мне я не получаю удовольствия. Мне тяжело вязать. Даже из бумажной. Я эту сумку, конечно, дотяну до, до финала. Ну, в общем... Дальше не уверена. Возможно, к следующему лету, возможно, я какую-то по качественнее куплю, и тогда я как бы ну, смогу это все дело возобновить. Мой процесс. Ну, в общем, в этом сезоне у меня вот такой вот опыт с Рафией, с натуральной и с бумажной. Не тот, не тот мне не понравился. В общем, не знаю. В общем, Конечно, восхищаюсь девчонками, которые вяжут на продажу шляпки, сумки, именно из этой рафии. Я правда, девчонки, вам нужна медаль, грамоту и все остальное, и вам нужно обязательно это все дело вас наградить за такой тяжелый труд, вот правда, тяжелый труд, вот смотрю даже девчонки, которые из джута вяжут, но ну, это же тяжело, вот представляете, как они бедненькие, целый день вот этим джут, джутом джут, джут же правильно, да, я не ошиблась, ну в общем, как они с этим управляются, вот смотрите, у меня уже готовая сумка, вот так вот она выглядит, вот так вот, это ужас, это кошмар караул, вот последняя, кстати, волокна, которые, вот смотрите, я их все перед намочением обрезала, после намочения, намачивания обрезала, ну это кошмар, вот я, видите, я все обстригала, потом еще мочила, потом обстригала, ну, в общем, ничего это не помогло, дрючки как-то, Торчали такие и продолжали торчать. Ну, конечно, не в таком вот ракурсе. Видите, почему у меня здесь длинные? Потому что я вот это вот уплотнение, как бы старалась в полотно не вязывать, потому что очень-очень оно такое получалось. Ну, грубое, как бы, поэтому я старалась. Эти все детали, ну как бы части грубые, оставить наружу. И потом, ну чтобы обрезать, все равно концы я обрезала. Поэтому вот так вот. Ну, сумка, сама модель. Вот, девчонки, посмотрите, сейчас я еще вам покажу уже потом. В готовом виде, сейчас прям сниму, досниму кусочек уже это, уже после моря. Как это все выглядит сейчас? У меня по мамку я еще связала. Панамка мне понравилась. Вот это была первая моя панама, потом уже после нее я уже прям там же в Хорватии сообразила ту, которую сняла на нее видео это получилось больше у меня и чуть другого как бы другой формы ну тут, тут я не считала, я не знаю сколько там по петлям, я не скажу она не по тому мастер-классу связана это просто я вязала ничего не считая так интуитивно вот такая она у меня получилась мне она нравится, знаешь знаете, чем вот эта натуральная рафия я не знаю, как бумажная себя ведет но она, насколько в ней приятно на солнце, да, и она защищает лицо, вот это мне понравилось она очень такая, как бы, как вам сказать, вот и солнце не светит, она безумно невесомая такая, и даже могу сказать, она как-то и холодит приятно, вот так, такое приятное, приятное ощущение в ней. Ой, я вот это смотрю, сейчас вам наговариваю, как бы вот этот текст этому видео, смотрю, как я это обрезала, как я вот, вот с этим всем мучилась, это, конечно, был, был трэш. Но по итогу сумка и панамка у меня были, но натуральную рафию, чтобы я еще, ну, еще я мочалку свяжу, это я свяжу. Колючая, девчонки, мы обгорели, вот эта вот сумка, я ее как взяла на обгоревшее плечо, это было что-то, это было что-то, ну, в общем, вот такой вот, не повторяйте за мной, натуральную я смотрела, она есть, это натуральная рафия и в Китае, никогда не повторяйте, не покупайте ее на сумке шляпы, вот эту именно, это декор, это только декор, работать с ней нельзя она для вязания она просто не годится девчонки это это мой такой грустный опыт ну вот так вот так и вот самый хит, панамка моя, девчонки, она мокрая, сейчас я ее намочила, она мокрая, вот эти все хвостики, они тоже размокли, они стали мягенькими, и вот я, когда она, нам... я ее намачивала, она разбухает, очень красиво разбухает, и уже хотя бы петли выглядят как-то по-человечески, не так ужасно, как при вязании, вот, вот. тут, наверное, я все-таки правильно определила как бы способ обработки, и вот мокрым я его обрезала, видите, вот эту шляпку с обеих сторон, вот везде торчат, вот представьте, метровая длина вот этой вот нити волокна, и оно все торчит. Тут как декор, я не знаю, оно получается как махровое, тут как декор оставить не вариант, если бы их было несколько там, там сам а так их слишком, хотя может быть и надо было оставить, вот как вы думаете, оставить вот это как декор, не знаю, ну в общем, в общем вот такая вот у меня, такой у меня опыт был, думаю, хотела, вот я почему снимала, думаю, расскажу девчонкам, чтобы не вляпались так, как я, я обрадовалась, и пацаны, мне нормально и натурально, и думаю, да, у меня будет шляпа и сумка из натуральной рафии, не из бумажной. Да ладно, Вика, расслабься. Сама форма мне понравилась сумки, да и шляпка мне понравилась. Тут она получилась из рафии, но ну, я же говорю, я не считала тут петли, тут она получилась как такая вот шляпка. Не панамка, а что-то среднее между шляпкой и панамкой, ну вот. И вот, девчонки, результат. Вот, смотрите. Это ж я уже и утюжила, и мочила, и обрезала. Но шляпку, я вам скажу, я ее и буду и носить. Я ее здесь и на пляж беру. Ну, озеро у нас здесь есть. Ну, вот эти-то нитки, смотрите, оно-то высохло. Оно ж, грубое стало опять. Вот. вот. Что с ней делать? Опять обрезать. Колючее оно. Ну, в общем, единственное, что я же говорю, ли, лицо прикрыть. Приятно. Ну, мочалки буду вязать. В общем, потратила кучу времени, вот она сумка. Ну, она шкарявая, но это ж никуда не годится. Форма, я же говорю, сама модель в сумке. Мне понравилась. Вот может все-таки из этой рафии вам ее связать? Быстренько. Как вы думаете? Напишите мне. Да вот она уже и распускается. Ну, в общем, кошмар караул, девчонки. Не годится. Ну, конечно, наверное, ума хватит на такое мероприятие. Может хватить только у Вики. Вот Взять и решить, что у меня будет самая крутая сумка из натуральной рафии. Ну, панамка еще куда не шло. Ну, в общем, походила я мне и сумку поносила. но буду распускать и вязать мочалки, девчонки. Ну, пахнет она так классно, вот эта рафия натуральная. Панамку оставлю, еще поношу. Короче, девчонки, вот такой вот у меня опыт. Так я поигралась с натуральной рафией. Ну, и ладно. Ничего, за, зато посмеялась. Вам есть о чем рассказать, вас о чем-то предупредить, чтобы вы не вляпались. В общем, все, на сегодня наша болталка закончена. Пишите, может, у вас тоже был какой-то такой интересный опыт, эксперимент, как у меня. Ну, в общем, у меня вот так вот, девчонки. А на сегодня все. С вами была Вика, Школа Рукоделия. Всем пока-пока.